Hi, guys! Welcome back to Jundry's Vlog Reaction. For this video reaction, let's go to Russia. Prevet and Spasiba to our Russian friends. How are you all guys? I hope you are doing well and amazing. And the title of this video that we need to do some reaction for today. As you can see also with my thumbnail, Police Hologans uh, could not cop with three Russians, Marine, Paratrooper and Construction Battalion against the crowd. Oh my God, like the video itself, it's so interesting. And credit to the owner also with the video to Army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 How are you all guys? Несколько лет назад работал я на стройке Устроился к нам на работу электромонтажник Здоровенный такой мужик Звали его Вадим Ну и как водится после первого рабочего дня Пошли мы знакомиться ближе В ближайший бар Вадик проставлялся коллективу Слово за словом рассказал он забавную историю Как он ездил на заработки в Польшу В конце 90-х сам он из деревни, где хорошей денежной работы, как вы понимаете, нет. Был у него в деревне друг, который вот уже несколько лет покорял просторы Европы. В основном на стройках нелегалом. Его звали Сергей. В армии служил, в строительных войсках. Там и нахватался навыков в строительстве. В один из приездов на родину стройбатовца, Вадим с еще одним другом, Рома Морпех, уговорили взять их с собой в следующую поездку, денег заработать. И вот формальности в виде получения визы преодолены, и парни двинулись в Польшу. Сергей ездил на работу на своей машине. Это, конечно, добавляло трудностей в пересечении границы, но хозяин барин, на машине так и на машине. Границу пересекали между Украиной и Польшей. Украинскую прошли без проблем, а вот в Польшу не пустили. Сказали, что пассажиров в таком состоянии в страну не пустят. Проспятся? Милости просим. Действительно, Вадик с Ромой на заднем сиденье хорошо пристроились, всю дорогу на радостях бухали. Ну да ничего страшного. Припарковались на нейтралке и до утра хорошенько выспались. Утром была уже другая смена на таможне и парни благополучно въехали в Польшу. Wow. Работать устроились в маленьком городке У местного прокурора дом с нуля строить Объемы работы были большие На несколько месяцев Зарплату платили еженедельно Несмотря на то, что работали нелегально Чувствовали себя вполне свободно Прокурору все-таки строят он им сразу сказал, по городу можете ездить куда хотите, никто не тронет, соседние города ни ногой, коррупция, она и в Польше коррупция. Получают парни первую зарплату, выходной, воскресенье, понятное дело надо отметить, набрали местного алкоголя, мяса для шашлыка, праздник жизни в общем. Ну а после третьей бутылки нас мужиков куда тянет? Правильно, к ба, к женщинам в общем. Вечерело. Сколько было выпито к моменту принятия решения искать приключения? Не знаю, но думаю очень много в понятиях среднестатистического человека. К слову сказать, Вадим служил в ВДВ ростом по 2 метра и весом около 100 кило. Пол-литра мог сам выпить для разгона и в нашей компании никогда его сильно пьяным я не видел. Рома и Сергей по его словам такие же. Сергей на правах уже почти местного предложил, а давайте на дискотеку сходим, я знаю где. Покорять местных девушек отправились пешком. За руль пьяными в Польше нельзя. По пути на дискотеку заходили в несколько баров. Роме в одном из них приглянулась одна девушка, и он уже хотел было остаться там, но она ведь одна, а парням ведь тоже надо. И компания двинулась дальше. Перед зданием ночного клуба был большой пустырь. И тут Вадим, вспомнив, как заканчиваются дискотеки у них в деревне, предложил, мало ли чего давайте где-нибудь здесь при три дрына побольше вдруг местные бузить начнут а нас только трое так и сделали сломали у ближайшего дерева по увесистому бревну и спрятали под одиноко растущим деревцем чтобы в темноте ориентир был и вот они на месте народу много все веселятся танцуют парни тоже пошли в пляс на это может быть все и закончилось но ровно через минут 15-20 размявшись в танцах они начали знакомиться с девочками Языкового барьера не было у Сергея, он в Польше не первый год, а Вадик и Рома тоже вполне могли сносно объясняться на польском. Польские и русские языки немного похожи. И тут я смотрю, пацаны местные начали коситься на нас и в толпу организовываться, говорит Вадим. Накрылись наши амурные дела. А потом, говорит, как-то в один момент все девки куда-то пропали. И в зале только мы с тремя девчонками и полный зал местного мужского пола. Одна из новых знакомых говорит «Бить вас сейчас будут, не любят наши парни, когда чужие к девушкам подкатывают». «Действительно, подходит один из поляков и говорит, мол, дело есть и на улицу приглашает». «Все, романтика закончилась. Мы, в общем-то, и не против были помахаться, но тут девчонки уже практически наши», вздохнул Вадик. «Выходят на улицу наши парни». Если Рома и Сергей действительно такие же, как Вадик, то одним внешним видом можно решать любые вопросы. Но не в этот раз. Начались вопросы-распросы. Кто такие? Откуда? Где живете? Что тут делаете? Короче говоря, как дома. Ищут зацепку. Разговаривает в основном Сергей, как носитель польского языка. Толпа собралась большая. В ходе разговоров подходили все новые и новые поляки, постепенно окружая наших со всех сторон. Первый удар – пришелся Роме в спину. Этого ждали все. Как сказал Вадик, наконец-то кто-то начал. Его вот трое крепких русских парней, десантник, морпех и стройбатовец, раздают наглым местным звездюлей. Хоть толпа и была большая, но все в драку не лезли, а те, кто лез, мешали друг другу. Немного отмахавшись, Вадик вспомнил про спрятанные бревна. За мной на пустырь, скомандовал Вадим. И все трое, вырвавшись из толпы, побежали к одинокому деревцу. Оглядываюсь, говорит Вадим, а за нами полчище какое-то бежит. Забегают к деревцу останавливаются ждут бревна в руки пока что не берут. как только подбежал первый преследователь наши хватают бревна и в толпу махались как богатыю в мультфильме несколько раз друг другу приредили в темноте не видно же как только ряды местных начали рядеть норов их также поубавился. мы развернулись и пошли себе спокойно желающих получить звездюлей больше не было говорит Вадик, но как только мы отошли метров на 100, человек 20 решили, что мало. Эти решительные наглецы, используя опыт наших парней, где-то выломали палки и бежали уже вооруженные. А наши-то ребята бревна оставили на пустыре, ну да ничего, отняли палки у первых, кто подбежал и отоварили ими всю толпу. Порванные и помятые вернулись на стройку, заслали сторожа в магазин за лекарством и подлечившись, довольные легли спать. Эх, жаль, девок не пощупали. Но зато как здорово помахались, вспоминал Вадик. На утро приехал хозяин, прокурор, и говорит: Это вы вчера вечером драку в ночном клубе устроили? Нет, мы вон шашлыки жарили, оправдывается Сергей. Не врите, русских кроме вас в городе нет. Вчера в больницу за помощью обратилась человек 30, переломы, ушибы, сотрясение мозга и так далее. Потерпевшие сказали полиции, что вас было человек 20, и все говорили по-русски. Все это подтверждают. Они заявили, что вы на них напали. Я вопрос уладил, насколько мог. Но вы, если хотите работать до окончания строительства, с территории больше никуда. Если вас увидят в городе, у вас и у меня будут проблемы. Парни решили остаться. Хозяин привозил им все, что нужно. Еду, сигареты, пиво. На водку поставил запрет. Выстроив дом, парни получили деньги и ночью, пока город спит, укатили на родину. Такие вот дела. <laughs> this video I, I find I find it nonsense, but there is something special on the video that you can uh, learn about it also that you have to be around with those uh, ladies and drinking some vodka and something will happen at the end of the uh, at the end of the night. But this, I find it funny and interesting uh, at the other side also. Oh my god. I hope guys you enjoyed watching this one. Let me know also what are the details of this video at the comment section. What are your thoughts with regards to this video? Please comment down